Доброе утра, раннего утра. Своих отправила спать, домочадцев. Вот сама работаю, решила утром все таки снять кое-что и пойти отдохнуть. Снимаю прямой эфир, чтобы суметь объяснить, как положено, потому что немножко тема будет дольше, чтобы не пришлось эту тему разбивать на несколько видеороликов экран у вас черный причин тому несколько поскольку это немножко такая муторная темная тема и не особо мне приятно если честно я долго думала про чем дать вам а вообще матерям женам сестрам вот эти заговоры ритуалы которые очень сильны во-вторых потому что у меня нет времени сейчас сделать особый алтарь я говорила что в эти дни занимаюсь детьми фотографиями детей которых накопилось поэтому будет у нас темный экран ничего страшного надеюсь главное послушать и сделать как я скажу почему я решила все-таки помочь вам в этом вопросе я вам уже говорила что алкоголизм наркомания и так далее это это не болезнь, это распущенность. Распущенность и нежелание людей Ой. абсолютно прилагать усилия. Однако есть моменты, когда человек хочет действительно выйти, ему нужна помощь и вернее. Вот есть у него сила воли, и ему нужна помощь. Вот у сторонних сил. Тогда он может сделать сам эти ритуалы, если родители, жены, сестры захотят помочь своим близким, попробуйте сделать эти ритуалы. Ну, из, вас, из 100 случаев, скажем так, 40 сработает. Почему говорю 40, не более, потому что немного зависит и от силы воли. Я помню, я когда-то вытаскивала таких людей, потом отказалась от этого, потому что мне это надоело. Так вот, я вытаскивала подобных личностей. Они не могли пить. Их мутило, их рвало при виде спиртного. Приходили ко мне со своей женой, матерью. После того, как я их вытащила и привела в порядок, они тайком мне звонили и просили за любые деньги, как они говорили, раскодировать. Мол, хочу погулять, вот... Пожалуйста, помогите. Лишнего не выпью. Надо мне немного расслабиться. Не получается и так далее. Я тогда поняла, что этих людей сам Господь Бог не спасет. Потому что они этого спасения не хотят. Извиняюсь, сейчас это выкину. Раздражай, когда тут валяется. Это остатки всего. Ой, алтаря который сейчас разобрала значит дорогие матери и жены если вы хотите всерьез заняться его спасением вам нужно будет эти ритуалы и заговоры делать постоянно чуть ли не каждый день в течение нескольких месяцев вы перемены увидите увидите изменения если ваш сын ваш муж еще не такой конченый пьяница уже безнадежный то можно его привести в порядок. Самое главное вообще для таких людей некоторое время воздержаться. Еще хочу вам сказать, что есть люди, которые вовсе не алкоголики конченые, но бывают в жизни такие тяжелые депрессивные моменты, когда они глушат это алкоголем. Вот заметьте, такое может быть. Это не алкоголики. Это просто люди, которые с помощью алкоголя хотят забыться, закрыться. Хотят забыть свое одиночество, безнадежность, еще что-нибудь. Этим людям тоже следует все-таки заняться собой, пока это не перешло в хроническое состояние, и пока уже не было бы поздно. Если приучить свой организм каждый день принимать, да? это нехорошо, дорогие друзья, он перестроится. Вот почему, например, среди кавказских народов очень мало алкоголиков, потому что генетически, да, кавказские народности, горцы, они не расположены к алкоголю, то есть они, они не могут спиваться. Но вот последние 50 лет ученые начали наблюдать, что даже у горских народов уже начали появляться зависимые люди. Почему? Потому что у них начал, то есть, на, начала меняться где-то генетика, потому что они, проживая в России, начали пить... Напитки, там ведь очень много употребляют зелени, очень много употребляют овощей. Там воздух особый, понимаете, особо не опенеешь, если честно, в высокогорных районах. Там можно сказать, что до мозга не доходит вот этот вот хмель. И хватает через 40 минут уже человек трезвый. Но приезжая здесь, работая здесь, человек меняет полностью, перестраивает свой вот, генетический свой код. И свои привычки организма и уже у горских народов тоже начали проявляться алкоголики алкоголизм зависимость вообще отрава вы знаете что вот печатная водка отрава потому что там эти лывы там чего только не перемешано что еще отрава пила отрава потому что сами понимаете столько миллионов день продажа пива и есть столько не хватит. Естественно, там искусственные вот эти все составляющие, химия. И специально делают э, привыкание, привыкание, чтобы было у людей. Почему у мужчин появляется такой пивной живот, да, и пивные груди? Потому что хмель обладает определенными женскими гормонами, дорогие друзья. И вот пьющий мужчина начинает его тело, его организм начинает перестраиваться, он становится жен, женоподобным, то есть <смех> груди появляются, прям висят, можно сказать, аж первый размер чуть ли не, живот появляется. Вот. Как у меня сын был маленький, и вот у нас соседский там дед был, пьющий очень человек, так и помер, и у него там живот был, так, будь здоров, <смех> у меня сын говорит, Мам, по-моему, это дедушка беременный. он в своем детском сознании так прикинул, подумал, что-то не то с этим дедушкой вообще. У мужчины не должно быть такого живота. И вот пришел к выводу, что дедушка беременный. Вот таких беременных мужиков мы часто видим в последнее время. Потому что этот гормон хмели в пиве, он усилен, намного усилен для того, чтобы вызывать привыкание. Еще раз говорю, я дарю вам для того, чтобы вы сами это делали, поскольку я за это браться не хочу. Это неблагодарная работа, вот точно так же, как привороты, призывы и прочее, прочее, я вам сказала, я делать не буду, но чтобы вы не платили афирюгам, которые вам обещают, не знаю, супер результаты. вот возьмите, делайте сами, призовите, если человек не неравнодушен к вам, если ему вообще не плевать на тебя, то он придет поговорить, потому что в основном женщина что хочет выговориться, понять, поставить точку, согласитесь, омерзительно, когда человек пропадает просто так, как трус. Да? Очень больно, очень мерзко на душе. Хочется хотя бы встретить, хотя бы поставить точку, чтобы не ждать его, и начать жизнь с другим человеком. Вот для чего женщина мучается больше, ей нужно встретиться и поговорить, и поставить точку, потому что женщина всегда надеется, а вдруг он явится, а вдруг он придет а я не дождалась, понимаете, чувство вины и внутренние. Почему-то нам кажется, что если человек исчез на полгода, да, он имеет право потом появиться, так сказать, извини, Маруся, я вот тут за хлебом пошел и заблудился. Вот, и рассказывает, как он там через, в общем, его как марсиане украли, ставили на нем опыты и так далее. Ну, наивно, конечно, но я вам подарила эти ритуалы, чтобы вы не платили всяким шаромыкам, которые вам Обещают, черти что, ни хрена не делают. Так вот, под моими ритуалами, которые я вам подарила, призывы, в частности, например, французский ритуал, я знаю, сейчас кинутся все искать, французский ритуал, значит, зазывы с шепотки, э, что еще, для одиноких женщин, прям так и называется. И там есть очень много различных заговоров, которые помогут вам его призвать и поставить точку. А вот французский ритуал, он очень силен. Вот вы пришли, сделали... Он явился, вы поговорили, то ли помирились, то ли разошлись навсегда. Уже душа спокойна, правильно? Но при этом денег никому не отдали. Так ведь? Не пошли, не продали золотое кольцо, не отдали там... Здравствуйте. Я не знаю, 50-60 тысяч кому-нибудь, который будет вам какие-то кармические узлы завязывать и перевязывать. Я к чему говорю, что... Если я что-то не делаю, если я от чего-то отказываюсь, я все равно стараюсь людям это дать. Пусть они сами делают, и не ходят, не платят никому. Потому что если я сказала, что я не буду делать ритуалы, эти привороты всякие, то у меня, естественно, сразу мысль, что люди сейчас побегут платить за эти привороты, и их обманут. Понимаете? Я понимаю, что не все ценят. К сожалению, правда, добро не ценится. Но, может быть, порядочные люди видят это и понимают, что мне это нахрен не нужно, я от этого ничего не получаю, и я не за деньги это делаю, но я жалею вас, дурочек, которые побегут отдавать последние каким-то шалавам, которые, вот давай верну тебе там не знаю чего, я говорю, женщины, возьмите, сделайте сами, вот призыв жениха и так далее, но призыв жениха, тут ничего плохого нет, я могу и сама делать, делаю, помогаю, но я в основном делаю это даром. То есть делаю даром не просто всем подряд. Вот кто был после чистки, если хочет выйти замуж, я потом дополнительно для них это провожу. А так, конечно, я сейчас не возьму за всех и всем делаю этого жениха. Потом открыть дороги, вот печать одиночества с этой курицей или петухом, отлично работает, потому что она основана на более древних традициях. Вот то же самое в этом случае. Я понимаю, что если я не делаю если не снимаю... Я понимаю, что э, вам это нужно. Я понимаю, что у вас э, есть близкие, которые пьют. И естественно, если Хосроева не делает, а она сильна, вывод, ну что делать, идти туда, где делают это. И обязательно вас обманут, дорогие друзья, потому что мало кто реально может помочь алкоголикам. Я еще раз говорю, ведьмы вообще избегают тему алкоголизма, наркомании, вот э, этого приворотов Им просто эти темы не интересны потому что это нудная работа поймите я вот беру например человека да она оплачивает мой труд я вот с ним поработала у него меняется меняется меняется меняется легче стало здоровье вернулось удача все все все все ставлю защиту человек там до земли кланяется благодарить еще и подарки дарит и так далее все разошлись как говорится Навек друзьями а здесь, понимаете, здесь сила воли человека не хватает. Он пошел опять выпил. То есть даже сумма, которая мне будет оплачена за эту работу, она давно уже будет потрачена, а я еще буду работать и работать на этого человека, годами вытаскивая. Вот сами поймите, игра не стоит свеч, правда? За это время я могу помочь даром, например, многим детям и так далее. Но чтобы вы не тратили денежки и особо ходили туда-сюда. Сделайте сами, попробуйте. Я эти ритуалы, которые вам дарю, знаете, можно сказать, с мясом отрываю, потому что они редкие, очень сильные работы. Они основаны на очень древних поверьях, знаниях, и они очень хорошо работают. Только сделайте, как я, как я говорю. Есть у вас упорство, берите и делайте. Мой вам совет. Дорогие женщины, если вы хотите, чтобы ваш мужик не пил, никогда не наливайте ему водки, пива, ничего. Никогда не подавайте ему. Женщина не должна не наливать, не ни подавать, ничего. Женская энергия очень сильна, она закрепляется за мужчиной. Если вы ему налили, он будет пить всю жизнь. Не наливайте, вот это ваша ошибка. Потом, если вы решили э, отучить от алкоголизма, вы должны это делать хладнокровно, вы не должны следить, вы не должны постоянно говорить, не пей, не пей, это сигналы даете его мозгу, не нянчитесь с ними, просто берите и делайте эти ритуалы. Потом вы сами говорите, что вот бьет сын, муж и так далее, а потом сами наливайте ему, например, на банкете, ну ч ⁇ ж ему там даже рюмку не выпить за свою там, дочку, да, с днем рождения поздравить, ну ч ⁇ ж ему даже вот... Пивка не попить там, на выходные, люди пришли к нам в гости. Вы сами это поощряете, а потом плачете, что он пьет. Вы должны либо вообще сухой закон объявить, либо не жаловаться, что он пьет. Если вы начнете делать эти ритуалы, учтите, что э, если вы начнете делать ритуалы, Учтите, что э, вы не должны никакие банкеты устраивать. Если у вас ближайший день рождения, вы должны с ним праздновать это день рождения. Э, сейчас, секунду, пусть я там что-то тянут. там что-то перевернул. Если у вас в ближайшее время день рождения, вы должны праздновать с кофе, с тортом, с чаем и все. Поэтому, если вы хотите, чтобы он перестал пить, вы не должны никак это провоцировать. Про наркоманов говорить не будем, наркомания не лечится, это бесполезно все. Это погибшие люди, тут не о чем говорить. Это даже думать ничего. Алкоголизм начинающий, если человек просто иногда через раз это делает, если у него моментами срывы бывают и так далее, вот в этих случаях можете ему помочь. Я надеюсь, вы поняли. Или сухой закон, или вообще не беритесь. Если в ближайшее время у вас будет день рождения, банкет и так далее, значит вообще нечего делать. У него не должно быть повода выпить, ну вот хотя бы полгода. Вообще. А водки даже речи быть не должно. Хотите, чтобы он бросил? Он должен бросить. Вы сами провоцируете его. Вы провоцируете. Пошли на день рождения, на свадьбу, еще куда-нибудь. А как же? А, а не пойти? А что делать? Так вам свадьба и день рождения важны, пойти там кривляться? Или вам важен человек, чтобы он сп... спасся и чтобы он жил нормальной жизнью? Подумайте и решите. Иначе получается притворство. Вы понимаете? Вы хотите? Вы говорите о том, что? Я хочу, чтобы он не пил, но в то же самое время вы всеми силами это провоцируете. А как вы хотите, вы же вы его приводите туда, где все пьют, у него есть соблазн, выйдите в парк погуляйте, в кафе сидите, кофе попить. Вы должны его отвлечь полностью. Никогда не наливайте своему мужчине. Никогда, даже если он скажет, Дай мне, подай мне пиво, скажи, сам бери. Нельзя, женская рука не должна наливать мужчине. Понимаете меня? Поэтому, говорят, мужчина наливает. Отсюда это выражение. Начнем. Значит, первое, что вы должны делать? Вам нужно пойти к трем источникам воды. Желательно, чтобы это были... Может быть, речка, канал, но если его нет, э подойдет озеро, пруд, <с fails> то есть вот озеро, пруд 3. Если вам надо, возьмите такси, съездите по трем озерам в вашем районе. Таксист подождет, вы подойдете, или человека попросите значит, подчерпните воды некоторое количество, чтобы вам хватило на неделю, например, да, хотя бы. Потом еще через неделю точно так же из трех источников берете воду, храните. Каждый день, когда его нет дома, вообще желательно, когда никого нету дома, вы должны читать семь раз на воду и семь раз Значит, когда, секунду, семь раз на воду, и семь раз, да, семь раз, пока вы, значит, по дому будете выплескивать эту воду. Можете рукой взять просто так, знаете, слегка вот как бы эту воду вот по всему дому так разбрызгать. Не надо этим ков ковшиком прямо по дому выливать, но. В каждом доме, то есть в каждом, в каждой комнате надо брызгать. Ну так на авось можете брызгать и читать. И так читаю. Потом Яна освободится днем, Освободиться не из зоны, а <свободится> когда будет свободно, <свободится> напечатает. Не люблю это слово освободиться. Мне вечно от этого слова дрожь кидает. Вы знаете, что старославянское слово гойеси, он э, как призыв сил, как бы приходите сюда. Э, многие спрашивают, можно ли заговоры там перевести на свой язык? По-русски тяжело читать. Дорогие друзья, переведенные заговоры это как, знаете, как ковер перевернутый на другую сторону. Узор сохраняется вроде бы. Но вот цвета не так яркие, поэтому как оно создано, так и читайте. Пусть плохо читайте, но пусть будет по-русски. Потому что вы не знаете, какие слова надо вставлять. Я вам дарю заговор уже с ключами, а вы просто возьмете на авось и переведете. толку никакого не будет. Эй, гоеси, слушай, слушающий, судьбу людей знающий семь деревень с бабами да с мужиками с кошками до да, с собаками с дворами до да, лукошками с домами до да, окошками пустыми стаканами до да, кружками с трезвыми дружками да, с трезвыми подружками как в тех семи деревнях бабы до да, мужики Попы до да, попади гости дружки до да, подружки сухие до да, трезвы так, в мой, так и мой так Имя или моя будет таков, да услышится мое слово, да стучится, в... Да случится в доме моем, как в тех семи деревнях. Ой, да го если сила могучая исполни сказанное, заклинаю. Это первое. С вод... Вода с трех родников. Если вы хотите его отвернуть от питья, и вы знаете, что он во время еды обязательно пьет, читайте на все, что он будет кушать и пить, желательно на алкоголь, на пиво, все, что там находится. Можете крышку открыть читать, можете так читать, можете на суп на чай, на все. Но в это время, когда он будет пить, вот вы знаете, что он сядет за стол и он будет есть и пить, его будет, значит. Его будет, будет эм, мутить от э, спиртного. Ему спиртное станет мерзким. У него будет прикус неприятный. Он сначала скажет, какой то блин, пиво, что ли, мне там продали просроченное. Я сейчас ему строю. Вот, потом э, он начнет думать, что у него со вкусом что-то не то. Желательно не показывать, даже виду не подавать, что вот так, да, вот так, вот ты не будешь пить, я на тебя читаю. Не надо, дорогие друзья. У них сразу внутри начинается некая сопротивляемость. Они даже если подозревают, пусть лучше не знать. Иного выхода с ними бороться невозможно. Ну, я редко знаю пьющих людей, которые согласятся, скажут, да, прочитайте при мне, чтобы меня тошнило. Не, не думаю, что они согласятся. На еду, на пищу. На спиртное, на все, что есть. Черная богиня с черной горы, Черной ночью по лугам ходила, Траву собирала, зелье варила, Воду кипятила, перемешала, Магическое зелье, И налила в еду да в питье. Сильное оно, спасительное оно. И речила богиня, чтобы ты не пил. Питья хмельного, Ни красного, ни белого, никакого. Ни кислого, ни горького, ни слабого, ни крепкого. <свят> да не тянет тебя ни к кружке, ни к стакану, ни к бокалу. Твою тягу к хмельному я навеки запрещаю. Богиня речит, приказывает, так и будет. Истинно. Далее. Это Это на понос. Его будет просто, ну вот он будет просто при виде спиртного, при запахе спиртном, и он просто будет бегать в туалет без конца. У него уже рефлекс выработается, что просто уже при упоминании о спиртном его будет мутить, просто все его тело будет дергать. Опять на еду надо читать, и на питье. Вот вы знаете опять же, что он будет кушать и пить, читайте на это все. Можете салат приготовить, например, заранее, начитать на салат, да, и поставить в холодильник. Другие, если будут есть, им ничего не будет, потому что это направлено на, на его имя. Открываю внутреннее русло. У тебя имя. Охмельная отрава, будь ты проклята, трижды проклята. Семью разбила, свод обрушила, А теперь меня послушай. Зайди в рот, сойди на живот, С живота до заду, Чтобы слабости не было сладу. Как медведь весной по носам исходит, По лесу себе места не находит, Так и ты не имей сладу со своим задом. Хмель, учуешь? По носам и зайдёшься. Покуда не бросишь пить, так и будет. Сказано, а бесом исполнено, заклято. Читать, да, я забыла сказать, и первое, там, на еду, и второе, читать по семь раз. Когда вы видите, что он взял, начал пить, вот просто тайком читайте за его спиной. Или зайдите в другую комнату и прочитайте. Можете читать и на спиртное, когда его дома нет. Читайте несколько раз, пока вот не почувствуете, что результат есть. Обычно шесть раз читают. В реке вода не горит, но хмельное в желудке твоем сгорит. Живот заболит. Что через рот идет, через рот и выходит. Боль приносит, мучает, терзает, рвоту вызывает. Берген Фатаха, помогите мне, да исполнится то, что говорю. А я вас за это отблагодарю. Истинно. Если вы будете читать каждый день, оно будет получаться, когда выйдете на улицу два пятака или два любых, э, любые монеты, две, и два куска хлеба положите на под дерево и говорите демонам Бергену и Фатаха. Моя благодарность. То есть откупайтесь от него, потому что они будут вам помогать. Чтобы э, спиртное воняло или пиво воняло, чтобы он вообще его мутило, отворотило. Просто у него даже может ко на коже высыпание начаться от вот этих рвотных позывов. Но очень-очень нормальная вещь. Читайте это 13 раз на любое питье, которое дома. Вы знаете, что он придет пить? Вот на это и читайте. Свинарники, свинья воняет, говном исходит, аж дух исходит. Так пусть для тебя водка воняет, как, на... как та говнистая, грязная свинья. Да так воняет, что страх вгоняет. Тебя бы воротило, тебя бы мутило, тошнило выпить. Посмеешь, с блевотой назад бы выходила. Да будет так. А потом посмотрите, как его будет рвать, как у него состояние. Он вначале не почувствует, может быть, но чем чаще вы будете это читать, чем больше, тем тяжелее. Вот первое, которое я вам сказала, на родниковую воду, да, из трех родников, вообще отлично работает. В семье, если есть пьянки, траки, все прекращается. Это 100%. Но знаете как... Если он вот в семье, вот дома почитали, и он не может дома пить, он в другом месте начнет пить. Вот почему. Надо все в совокупности. В семье-то он не будет, его здесь не будут пускать пить. Но за, за дверями он начнет это делать, понимаете? Если хотите, вы должны, Ирина, просто взяться и делать. Вот вдвоем делать, каждый день делать, настолько часто, чтобы просто его вывернула наизнанку, самое главное, чтобы человек не пил хотя бы месяц. Если он месяц не будет пить, давайте мы сейчас больной ребенок вашей сестре обсуждать не будем. Хорошо, мы сейчас другая тема. Для больных детей я сказала, куда писать. Если он хотя бы месяц будет трезвый, почему человек пьет? Он пьет, во-первых, потому что у него постоянно похмельный синдром, потому что он свою кровь отравляет, ему нужна новая порция яда. А раз уж новая порция, дальше идет пить. Потом, когда человек просыпается, трезвеет, понимает, что он натворил, ему стыдно. Для того, чтобы он заглушил этот стыд, он опять пьет. Когда человек много пьет, он отстает от своих друзей, сверстников, одноклассников, которые многого добились, ему больно это осознавать. Он себя чувствует мусором. Опять же, он пьет, чтобы это заглушить, понимаете? Поэтому ему надо хотя бы месяц трезвости. Когда он месяц будет трезвым, он осознает, его уже тянуть не будет. А уж тем более, если вы все время будете подливать масло в огонь. Если вы все время будете это читать, то спиртное для него просто станет отвратительным. Так, к покойнику. Идете на кладбище, находите могилу именную. Если именной могилы нет, найдите могилу безымянную. Вообще на кладбище редко можно родственникам, только вот в таких случаях, когда вы хотите спасти близкого человека, тогда мертвые могут вам в этом случае помочь. Но это не снятие порчи, прошу заметить, поэтому это не опасно для вас. Это всего лишь просьба к мертвой душе. Берите блины, испеките или купите. Блинов полно продают. Купите, разогрейте дома. Намажьте медом. Положите друг на друга. Значит, с водкой. И свеч... свечи должно быть столько свечей, сколько лет этому человеку. Идете на кладбище, находите могилу. Значит, по кругу расставляйте свечи. Рядом ложите блины. Говорите, угощайся, покойная душа. Открывайте водку, выливайте чуть-чуть, ставите рядом с блинами. Говорите... Пей, наслаждайся, э, почившая душа, значит, или покойная душа. Далее, что вам нужно делать? Еще раз вам повторяю, почему я вам это даю, чтобы вы не ходили, не платили, потому что основное количество людей, которые говорят, якобы лечат, они врут вам. И чтобы вы не платили, я вам это дарю. Делайте сами. Получится, не получится, уже... Смотря как вы сделаете, сделайте всей душой, как положено, все получится. Пойдемте далее. Значит, по, чис... То есть, да, по кругу зажгли, блины положили, эти водку вылили чуть-чуть, остальное поставили рядом и говорите. Говорите столько раз, сколько ему лет. 50 лет, 50 раз говорите. Значит, о, покойная душа. Как тебя привели, навек похоронили, Так пусть он, имя, навеки отречется от спиртного. Как ты, покойная душа, спиртного не пьешь, Да с гроба не встаешь, так бы он имя не пил. Как ты остыл, так бы и он к спиртному навеки остыл. Как твое тело умерло, так и в нем тяга к спиртному навеки вечная. Отныне и присно, и во веки веков умерла, угасла, закончилась. Услышь, покойная душа, и исполни, и в раю тебе место заслужишь, ибо душу живую от погибели спасешь. Благодарю тебя за все, вечная тебе память. Аминь. Аж дрожь мне бросила. Настолько тяжело, я представляю, насколько женщин от этого страдают, и как они будут это говорить, мне кажется, они рыдать будут там. Из этих скотов. Вот. Если вы чувствуете сами тягу, дорогие друзья, вы можете для себя это провести. Вам не обязательно писать здесь, говорить. Но если есть среди вас такие люди, которые боятся, что у них тяга перерастет в зависимость, вы можете себе это все провести. После того, как вы это сказали, столько раз, сколько лет этому человеку, Значит, уходите без оглядки. И на это кладбище долго время не приходите. Поэтому, если это кладбище, где родные там близкие, знаете, хотя бы месяца три вы туда зайти не должны. Ни под каким предлогом. И самое интересное, что как раз в это время начинают вас туда просить прийти, помочь, там почистить. отказываетесь, как бы вам не хотелось не обижать человека. И еще один очень сильный ритуал который основан на более древних знаниях. Есть, может быть, и другая версия этого ритуала, но несколько различных версий без заговора. То есть это только действие. Я вам даю свою версию эту, этой работы, и она очень сильная. Берете <клёх> белая скатерть, желательно новая. Если нет скатерти, возьмите абсолютно кипельно просто белую простынь на пятницу на каждую пятницу можете делать значит на стол стелите э, эту скатерть ставите родниковую воду если родниковой нет купите в магазине хотя бы чистую желательно чтобы она не была из-под крана поставьте рядом три стула на каждом стуле рюмка водки рядом хлеб не сверху а рядом хлеб и одна восковая свеча зажигается. Три. И вызывайте трех душ родных, близких людей. Кто у вас родные, близкие? Делайте это вечером. Вот с 6 вечера до 12 ночи у вас есть время. То есть до 0-0 ночи. Желательно 6, когда солнце сядет. Ну, летом чуть позже. Если э, возьмите одежду, которую вы... Ну, Мало носите, то есть такую одежду, которую каждый день не носите. Или рубашку какую-нибудь новую. И наденьте задом наперед. Босиком вы должны, простоволосые. Снимите все украшения. Не бойтесь, ничего не будет. Электрический свет можете оставить где-нибудь. Зато можете помочь близкому человеку. Значит, возьмите спирт. По левую руку, воду по правую руку. И говорите, читайте. Читать нужно семь раз. О, Пороскева, Пятница! Я через силу твою открываю крышки гробов. Ключи в руке моем, ключи золотые. Покойники, имена, придите. Водки испейте. Да погостите. Пусть он, его имя, не пьет. А если попьет, вот прям попьет по-древнему, ваша слюна ему не дает пить и гулять. Спиваться, погибать. Рука к крюмке потянется, а рюмка в руке разбивается. Да будет ему водка, как яд. Сколько бы ни пил, пусть отдает все назад. Пусть сила ваша ему не дает пить, пока он будет жить. О души, имена! Вы, вездесущие, многомогучи. Помогите ему, запретите ему пить, пока он будет жить. Да будет так навеки ему а спиртном забыть, пока он будет жить. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Да будет так. Семь раз прочитали? Водку вылили, воду. Эту воду поставьте на подоконник. Все остальное соберите. Эту рубашку возьмите, просто разложите где-нибудь. Желательно больше не одевать эту рубашку. Только тогда, когда еще раз повторите. Скатерть уберите куда-нибудь. Рюмки с водкой поставьте на подоконник. Пока, ну, до утра хотя бы. Утром можете вылить это все. Вместе с хлебом всем можете просто выкинуть. Потому что они питаются, как правило, молекулами еды да и питья. Подождите, пока свечи догорят. И вот это очень сильный обряд. Нет, у себя дома проведите этот ритуал. Не обязательно у него. Но проводить нужно в пятницу. Дорогие друзья, эти работы можно провести любой день. Независимо от луны, независимо от дня, независимо ни от чего. Единственное, что если на кладбище пойдете, вот это забыла сказать, если для мужчины... Мужские дни, вторник, значит понедельник, четверг, выходные желательно не ходить. А если для женщин, например, да среда, пятница, в субботу можно, воскресенье не стоит. Что такое мужские и женские дни? День, который заканчивается на А, это женский которые не заканчиваются на это мужской день. Независимо от Луны и от всего прочего. Итак, еще раз вам говорю, я их не лечу и не хочу лечить, потому что это нудно, долго. И действительно, я же не могу свою энергию разбазаривать. Я понимаю, что страждущих много, я понимаю, что людей, у которых тяжелые случаи очень много, я все понимаю. Именно поэтому я вам наставляю такое богатое наследие, чтобы вы сами тоже могли себе помочь. Значит, о чистках давайте напоследок вопрос уточню. Дорогие друзья, вот эти чистки, которые я вам дала, вот сляной столб, да, сила земли, плакучий бес, вы не имеете права делать для других. Когда вы говорите, а я могу вот для сына прочитать, для мужа, нет. Это те чистки, которые человек должен сам делать. Профессиональные чистки делают ведьмы, вы не вправе никого чистить, вообще никого. Единственное, что материнская защита или там вот помочь, подсобить, попросить через силы, помочь -то данному человеку родному, но чистить вы не вправе, вы не ведьмы и не колдуны. Вы не имеете права никого чистить, ни отца, ни мать, никого. Потому что человек сам должен обращаться к этим силам. Мне женщина сказала, ну, мне муж говорит, это херня, поэтому не будет делать. Но если для мужа это херня, он для этих сил тоже херня. Они ему тоже не помогут, понимаете? Каждый человек сам должен э, проситься. Причем здесь чистки выходные. Чистки можно выходные, да, это... Он сам должен просить, он сам должен уважительно подойти и попросить помощи у этих сил, тогда они помогут. Хотите за себя, делайте, очистите себя, и может и где-то и поможете своей семье. Но что касаемо, могу ли я за кого-то делать? Нет. Я же вам сто раз объясняла и говорила, вы не имеете никакого права за кого-то делать. Я про чистки говорю, которые не про эти работы. Не путайте. Сам человек. Только профессионал может чистить другого. А если вам дарят чистку такую сильную, вы, вы только сами можете иметь право проводить для себя. Попросите, уговорите, пусть ваши родные проводят. Если они сами лично не просят, то знаете, он будет валяться на диване, там пивка выпивать, значит он говорит, это все херня, фигня. А жена будет за него чистить и просить силы помогать ему. Абсурдно этого не будет, никто ему не поможет. Вот если он придет к этим силам со всей почтительностью и, и э, попросит, конечно, помогут. То, извините меня, обзывать силы, а сам вот иди ты за меня сделай, и там, может, помогут, нет. Что это такое за хамство? Итак. Это была, еще раз говорю, информация про чистки, чистки, которые я провожу. А сейчас я вам хочу сказать, что мужчина и женщина по-разному верят в магию. Мужчины боятся и говорят, я не верю. Это очень хорошее такое ощущение, знаете, не, и раз не верю этого нету. Да? Но женщина... Слушайте, хватит с этим зазывом мужиков. Я не про зазыв говорю, вам должно быть действительно стыдно уже. Такая тяжелая тема, зазыв, зазыв. Задолбали вы. Да любой день зазывай, какая разница, у тебя месячный или нет. Фу, надоело. Значит, женщина верит в силы и поэтому получает. А мужчина получает сначала, а потом верит, что они есть. Потом уже ты его никогда не отговариваешь. Потому что если мужчина поверил, да, э, если мужчина поверил, что эти силы действительно дают деньги, а мужчина более расчетливый, чем женщина, хочу вам сказать, знайте. Если он увидел результат от этих работ ты его за уши не оттащишь, там, где легко можно по получить, он прицепится за эту возможность. <с> Эта женщина хочет экспериментировать, бегает туда-сюда. Мужчины нет, У мужчин такой нету. <с> Галина, если есть заговоры, нет, если только э пятница, да, можете делать отдельно. Остальное вы должны еду и питье читать, понимаете? Нету никакого канала для больных детей. В конце концов, задолбали. Как вы, как вы себе это представляете? Я о чем вам говорю? Я говорю, что это ритуалы, которые лично вам надо делать. Понимаете? Конечно, будет он делать, если он увидел, что эти ритуалы дают... Клиентов дают деньги, дают возможности и так далее. Он будет делать больше, чем вы, поверьте мне. Эти работы непосредственно нужно провести там, где этот человек пьет. Не отвечая на вопрос, который не касается темы. Эти ритуалы нужно делать там, где человек пьет, чтобы это место очищать, на это место призывать силы, которые придут ему помогать. Эти ритуалы нужно делать, начитывая на его еду и питье, понимаете? Как вы можете, находясь далеко, помочь ему? Нет, идите, езжайте в гости или скажите своей невестке, пусть берет и делает. По-другому никак. Никак. Это при личном контакте, соприкосновении, жить рядом с этим человеком и спасать его. Вот почему я вам сказал. А вот на кладбище идти и пятница, да, ритуал, это можете, да, это можете у себя дома делать, это можете рядом к кладбище туда идти. Это да. Остальное нужно при личном контакте. По-другому никак. Все, дорогие друзья, ну, не делаю привороты, но зазывы вам дала. Всякие призывы женихов и прочие, чтобы вы не платили шарамыгам деньги. Не делаю, не спасаю алкоголиков, но вам дала. Можете сами помогать ему, если хотите. У вас это получится. Собственно говоря, это очень сильные работы. Берите, делайте. Только не ходите ко всяким целителям и афирюкам. Не помогут они вам. Врут они. Чтобы помочь, это надо вот так вот, как я вам сказала. Несколько месяцев, каждый божий день рядом с ним читать, читать и делать. Понимаете? Пока не будет результата. И потом, если он отрезвеет, если он осознает, очень может быть, что в течение года вы вот так вот своими усилиями не линя спасете ему, да? А потом, а потом он сам уже не захочет, потому что время пройдено, и он почувствует, что ему это не надо. Все, дорогие друзья, всем удачи, всех благ. Пойду отдохну, как говорится, Наполеон пойдет отдыхать. Я сегодня Сделала эти чистки с детьми, потом вот заказы, которые у меня были. Потом умудрилась генеральную уборку сделать часа три. Потом опять села делать работу, пока все храпили, И вот теперь вот прямой эфир веду. Да я вообще, я гигант, отец русской демократии. Гигант мысли. Не, ну правда, я иногда сама не знаю, откуда мне эти силы берется. Я спала сегодня, наверное, полчаса. Вот так вот, товарищи, не знаю откуда. Но кто-то дает эти силы. Наверное, мне. Ну, а как вы хотели? Кто хочет чего-то достичь в этой жизни? У меня нет такого, знаете, вот алчного желания, много денег, много славы. Нет. Я просто хочу очень много успеть и оставить людям. И поэтому я очень много работаю, скажем так. Я сегодня сидела и говорю мужу, «Слушай, давай купим какой-нибудь дом где-нибудь на Северном Кавказе, вот в Искогорье, там далеко где-нибудь. Я хочу туда убежать». Он говорит, «Твои, твои эти чатовцы туда дойдут, доберутся. Я тебе уверяю». Я говорю, «Точно». И я от них никуда не сбегу. <смех> и это однозначно, да. Но вы знаете, как обидно бывает иногда, когда люди, не зная тебя, да, не зная, сколько ты действительно даришь и помогаешь людям себя, даришь свою жизнь, могут сесть и вот такие гадости говорить. бывает все одинаковые, все лишь бы бабки рубить, вот и так далее. Как одна шала, написала тоже с утра на чужом горе, лишь бы вот это дура одна какую-то хочет, чтобы я ее разрекламировала, я ее имя, конечно, не назову, вообще не могу. Все хотят на моем имени деньги делать. Ну, абсолютно какая-то толбанутая какая, -то. ну клиент Склифосовского однозначно, Инга Ройва. Вам нужно, ваша, ваша мама скрысила вашу судьбу, он, вы только послушайте эту хрень, вот, и вам нужно перестать ей отправлять деньги, я ее ей буду, знаете, ее буду спрашивать, эту шваль, мне моей маме отправлять деньги или нет, вы только послушайте, что это я ебанашка. И вам нужно наладить отношения и подружиться со своим сыном. Мне не нужно дружить со своим сыном. Я с ним дружу еще до его рождения. Представляете, мы с ним разговаривали еще, когда он был в моем утробе. Я с ним говорила, общалась, сказки рассказывала. Мне незачем дружить с ним сейчас. Потому что у нас связь еще до его рождения. Поэтому друг друга понимаем, если люди думают, что еще. Несозревший ребенок, нерожденный, ничего не понимает. Очень ошибаются, Нерожденный ребенок все слышит. И тональность, и голос. Он понимает, где защита, где мама. Понимаете? Так что дружить с моим сыном мне не надо. Мы, мы с ним дружим. С первой секундой, когда он был зачат, я утром встала и поняла, что я беременна, что мне будет ребенок, что я не одна. Потом пошла к врачу. И врачи, причем никак не хотели вообще это подтвердить. У меня жуткий изгиб матки. С моим изгибом матки даже при искусственном оплодотворении вообще нету шансов родить ребенка, вообще нету. И про этот изгиб матки мне еще с детства говорили, что у меня детей не будет. И вот когда я пошла к врачу, и они говорили, может быть, это ложная беременность, какую то хрень несли. Представляете, мне доктор говорит, вы знаете, такая была королева, вот Мария Тюдор, вот она думала, что она беременна, а потом оказалось, что это был злокачественный опухоль, рак, и вот она померла. Поэтому я даже не знаю, вы точно беременный, Врач, твою мать. Вот хочется этого врача найти каким-нибудь кирпичом, дать ей просто по морде. Вот такой вот врач. У нас бывают такие добрые доктора. Я говорю, нет, доктор, вы ошибаетесь, у меня ребенок. Ну, ладно, сдавайте анализы, сказала она. И иногда врачи готовы, чтобы человек помер, лишь бы, знаете, их самолюбие не пострадало. Вот, вот. Сдали анализы, сказали, подтвердили, я знала, что у меня будет мальчик. Так что, уважаемая там психбольная, мне не нужно дружить с моим ребенком. Я с моим ребенком дружу с первой секунды, как он был в моем чреве. Вот. Эту хрень пойдете, расскажете в другом месте. Тупое существо. Не знаю, что еще с жопы придумать, чтобы пару копеек сделать на моем имени знать не знаете ни мою семью, ни мои отношения, ни с моей матерью, ни с моим сыном, дебильное существо. И чтобы ты знала, пока я живу, я буду заботиться о своих родителях, понимаете? Потому что они мне дали жизнь. И это, это даже не обсуждается. Просто, ну, знаете, вот на нервы действует какая-то мразь, какая-то бледина будет говорить, что я своей матери не должна деньги отправлять или отправлять. Да кто ты такая вообще, Чему больное, полутохлое создание? Охренеть вообще. Дожили. Вот. Все, дорогие женщины, делайте это. Если вы возьметесь и начнете делать, и не будете разочаровываться, и не будете сдаваться. В течение месяца сделайте прям каждый день, начнут давать плоды и результаты. В течение двух месяцев он перестанет пить. В течение полугода он вообще может отойти от этого. И вы делаете и делать, добейте его просто, чтобы для него спиртное вообще было неприемлемо. И люди, которые считают, что я. Э, вот видите, да, люди, которые считают, что у них есть какая-то, ну, внутренняя зависимость, или они, в конце концов, у нас очень много стресса вокруг, и нервотрепки. Если они считают, что ну, боятся, что вдруг это перейдет в зависимость. Тоже сделайте, сами себе помогите, пока у вас есть сила на это и желание. Вам достаточно там несколько сделать за ритуал, вам уже не захочется. Если у вас сила воли такая сильная, да, вам, вам и этого достаточно, чтобы, скажем так, чтобы перестать. Все, удачи вам, всех благ. Все получится, если сделать правильно и с душой.